Друзья, всем привет! Продолжаю запасаться полезными самоделками для своей мастерской. И сегодня мы перепрофилируем вот это вот старое убитое сверло, а точнее бур от перфоратора, и попробуем сделать из него что-то стоящее. Я знаю, кто-то обязательно в комментах напишет, вот зачем портишь инструмент. Но еще раз повторюсь, бур старый, ненужный. Попробую, может быть, что-то из него лучшее получится, потому что пользоваться я им уже не буду, это точно. Самоделка состоит из двух основных частей. Первая это, я уже называл бур от перфоратора, в моем случае это на 12 мм бур, а вторая часть это бурусок 50 на 50 мм. Из этого бруска нам нужно сделать изделие цилиндрической формы. Но трудность в том, что у меня нет токарного станка и я буду импровизировать на том инструменте, который у меня есть. Вообще нам нужна заготовка длиной 10 см, поэтому Разметим и отпилим лишнее на циркулярке. Далее нанесем разметку на заготовке. И сверлим отверстие Ровно по центру. А потом стамеской за кадром я немного убрал углы у бруска. Предлагаю дальше посмотреть, как же я буду справляться с поставленной задачей. И желаю вам приятного просмотра! Посмотрите, какое шило у меня получилось. Сделал ручку из бруска таким нестандартным способом. заточил сверло, отрезав лишнее, и использовал хромированный сантехнический удлинитель, как кольцо на ручке. Выглядит красиво и сидит очень плотно. Это мой первый опыт в изготовлении подобного изделия. Надеюсь, вы оцените, но мне лично самому понравился как процесс изготовления, так и результат. Что скажете? На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и пишите комменты. Все читаю и всем отвечаю. Желаю вам хорошего настроения, спасибо за внимание и всем пока!